Вот такое сочетание старины и современности. Разве может быть что-то лучше. Нахожусь в районе Евромачты, Роттердам. Все тот же, как вы помните, продолжаю рассказывать про Голландию. История, традиции Голландии. Архитектура голландская, конечно, поражает э, очень, очень сильно своими формами. Здесь у нас швартуются водные автобусы, как они в дословном переводе звучат. Ну, в общем, как вы видите, баржи, которые паромы перевозят пассажиров, вероятно, с одного берега на другой. Здесь достаточно гармонично все как-то выглядит на мой взгляд то есть такая э, лагуна в некотором роде пирсы сделаны для посадки пассажиров вот и даже убогие здания вписаны в новую архитектуру и это выглядит очень все эстетично э, честно сказать не то что эстетично но и, и изящно и гармонично поэтому очень даже органично сочетание вместе с водой поэтому голландцы наверное, одни из первых одни из всех кто умеет отлично работать с водой и с землей вот. ну поедем дальше снова на берегу мааса и у нас уже Роттердам совсем близко близко что мы здесь имеем опять же и имеем разные портовые сооружения на этом берегу. Наверное, будет плохо видно против солнца новые жилые районы в перемешку с коронами. Самое удивительное здесь это то, что в принципе вот на набережной нет никаких ограждений и вы свободно можете в каком-либо состоянии эмоциональном или опьяненном или еще в каком-нибудь вы можете просто не заметить или вечером не заметить и свалиться в реку, но видимо здесь такого не происходит и поэтому никто не переживает и поэтому ограждение не ставятся. вот такой маяк, который соответственно оповещает вечером и ночью корабли о том, что здесь находится набережная Судя по всему, через масс-туннель можно на велосипеде, поэтому попробуем рвануть туда на велосипеде. Здоровые нефтепереливные баржи, в общем, вот он дух Роттердама, непосредственно рядом с городом, с квартирами начальников, которые управляют судоходными компаниями, к которым причислены данные баржи. Вот такая портовая жизнь. Любой город, пожалуй, в солнечную погоду будет выглядеть прекрасно, но Роттердам в солнечную погоду выглядит еще прекраснее. Ну, за исключением, конечно, Санкт-Петербурга. А, вот. а так как бы вот мы видим сейчас такие небоскребики, которые а, вырастают прямо из-под земли. И очень-очень гармонично дополняет а, общий-общий вид. Города. А, собственно говоря, подъехал к мосту размуса и что, мост-туннель, что-то меня как-то обошел. Нельзя туда, видимо, на велосипеде. И сейчас нахожусь рядом с мостом. Разма и поеду через него, пожалуй. Вот такое сочетание старины и современности. Разве может быть что-то лучше? Смотрите, какой старинный, можно сказать, просто. Древнейший фонарь, конечно же, восстановленный, безусловно. А этот современный облик города. И вот слева можно видеть носы кораблей. И там у нас как бы женщина пытается рубанком что-то восстанавливать. Ну, разве это не мило? Это просто шедевральный кадр, в котором собралось и старина, и современность. Просто Великолепие! Ну, а это еще более да, шикарный катар. Здесь мы можем наблюдать вероятную ассоциацию с мостом или возможно то, как Данный мост был выдуман. На самом деле мост сравнивают с лебедем, что остов моста напоминает э, лебедя, а, соответственно, трассы, которые оттуда отходят, это его э, крылья. Вот, так, скорее всего, это мачта, от которой также отходят трассы, и э, вот мы сейчас на прямом сравнении можем это наблюдать. Вот так вот старые голландцы проводят свободное время на карантине. Залезли себе в свое судно и читают, греются на солнышке. Гениальная гавань, маленькая гавань. Я здесь еще ни разу не был и очень сильно восхищен. Просто красотища. Это просто шедеврально, не знаю. У меня просто этот вид этих старых домов из красного кирпича с белыми облицованными или выделенными балками просто возбуждает, так сказать. Это, на этом солнце это просто гениальное творение. Это единственный сохранившийся район Браттердама после бомбежек 40 -го года. В центре было все стерто с лица земли вот эта часть была сохранена и чуть-чуть восстановлена а что вы думаете про будущее я вот думаю ехать туда ну что поехали вперед